Здравствуйте, на связи Александра Бонина. Рада снова встретиться с вами. Сегодня я хочу вам показать кусочек своего семинара, в котором подробно расскажу, почему питание так важно для здоровья позвоночника. Где же связь между питанием и позвоночником? Казалось бы, это абсолютно две разные вещи, которые ну, никак не связаны между собой. Но по-настоящему есть очень крепкая связь между этим, целая система, целый замкнутый круг – который будет очень активно влиять друг на друга. И для того, чтобы узнать, почему это так и как это выглядит на самом деле, давайте перейдем сейчас на монитор компьютера, и вы сами все подробно узнаете. 100% у вас возникал вопрос, какая же связь между позвоночником и кишечником? Потому что с, первой, э, с первого взгляда кажут, ну, действительно, где же тут связь? Причем здесь вообще кишечник и позвоночник, совершенно разные вещи. Но сейчас я вам покажу. Значит, смотрите, я нарисовала такую схемку позитивную, в которой постараюсь вам объяснить очень все просто и наглядно. Дело в том, что позвоночник и кишечник – это такие две сферы, которые полностью влияют на наш организм. И начнем мы с кишечника. Любое питание, любой продукт, который вы употребляете, полностью всасывается из кишечника в виде мономеров, руки, жиры, углеводы – Затем это витамины, микроэлементы. И все они из кишечника с кровотоком разносятся сначала в печень, где также перерабатываются дальше в поджелудочную железу, абсолютно во все другие органы и, конечно же, в позвоночник в том числе. Далее, сам позвоночник тем самым через свои нервные волокна, через импульсы, которые идут через эти волокна, влияет, соответственно, в ответ на Печень, поджелудочную жирность, на все остальные другие органы и, конечно же, на сам кишечник. То есть создается тоже опять-таки такой порочный круг, когда через кишечник поступают все витамины и полезные вещества ко всем органам, а позвоночник через нервные волокна полностью регулирует работу всех других внутренних органов и кишечника в том числе. Кроме того, обратите внимание, что позвоночник регулирует работу поджелудочной железы и печени, а эти два органа дают ферменты на переработку питания в самом кишечнике. Поэтому, как видите, что если страдает позвоночник, допустим остеохондроз, травма или еще что-нибудь, то страдают и внутренние органы, в том числе и поджелудочная железа и печень. Они выделяют меньше ферментов, хуже переваривается пища и нарушается работа кишечника и теперь смотрите если мы с вами берем пищу например современную пищу которая большими массами продается в магазине особенно те продукты которые полны химикатами различными красителями стабилизаторами и другими веществами которые являются токсинами что же происходит в этом случае когда эта еда попадает к нам в организм то то все вот эти химические вещества, они еще называются токсинами, распространяются абсолютно по тому же кругу. То есть, вот в черной стрелочке я отметила, что все абсолютно эти токсины и в печень, и в поджелудочную железу, во все остальные внутренние органы, и в позвоночник в том числе. То есть, когда наш позвоночник не получает ни витаминов, ни микроэлементов, а получает какие-то токсины повреждающие вещества, то логично, что его микроструктура будет нарушаться. А когда там нарушается его нормальная работа, то, соответственно, нет, нормальных, нет нормальной передачи импульсов ко всем остальным органам. Поэтому начинает развиваться и дистрофия, например, печени или поджелудочной железы или других каких-либо органов, нарушение их функциональной работы. И точно так же и в ответ страдает и кишечник. Кроме того, токсины и различные вот эти химические вещества э, повреждают и саму стенку кишечника, и нормальную микрофлору. Поэтому очень важно относиться к своему питанию серьезно. То есть обязательно нужно понимать, что вы едите, и осознанно подходить к этому вопросу. Потому что с одной стороны... С более поверхностного взгляда кажется, ну, что это не, не так уж и важно. Но если копаться глубже, то, как видите, это очень даже такой сложный вопрос, от которого по-настоящему очень много зависит. Очень много зависит наше, наше здоровье, и все остальное зависит полностью от питания в том числе. Ну что ж, надеюсь, теперь вам понятно, что оказывается действительно кишечник и позвоночник – это очень даже взаимосвязанные две системы, которые очень влияют друг на друга. Дальше в своем семинаре после этого блока я подробно рассказываю и показываю, конкретную схему, как правильно восстанавливать кишечник, восстанавливать его всасываемость, восстанавливать его микрофлору, для того, чтобы все полезные нутриенты, витамины, минералы и так далее поступили через кишечный барьер и попали к позвоночнику. Дело в том, что этот материал я не могу вам предоставить в бесплатном доступе, так как он занимает огромное количество времени, занимает огромное количество материала, поэтому этот материал вы сможете получить, изучить и использовать на практике только после покупки всего моего семинара. И к тому же не забывайте, что сейчас для вас действует специальная скидка на этот семинар, и вы сможете по выгодной цене приобрести его и узнать все подробные секреты и полную схему восстановления кишечника для здоровья позвоночника. Ну что желаю вам крепкого здоровья, на связи была Александра Бонина. Нажимайте на ссылку ниже этого видео и заказывайте семинар по специальной цене.